Привет всем! Данным роликом я хочу не открыть некую дискуссию, а заложить пока только основу или направление для довольно объемной интересной темы и противоречивой темы, возможно даже несколько скандальной темы, а именно попробовать взглянуть новым, не совсем стандартным образом на взаимоотношения человека и собаки. Но можно начать толкнуться с более общего явления человека и животное» когда между ними есть отношения. Я не имею в виду человек и дикое животное. Я имею в виду животное, которое живет с человеком. Они составляют собой систему. И эта система обладает свойствами, отличными от просто человека. Вообще собачники – это тема, которая мало кого оставляет равнодушным. Есть целый ряд стереотипов, до некоторой степени оправданных, до некоторой степени неоправданных. Стереотипов о том, кто такой типичный собачник – причем разные стереотипы для собачника женского пола и собачника мужского пола. Есть негативные стереотипы, их достаточно много. Есть позитивные стереотипы, тоже такие есть. Много копий сломано на тему разницы между собачниками и кошатниками. И эта тема, скорее всего, вылезет в этом обсуждении и что-то проявит. В основном, конечно, хочется сделать акцент на человека с собакой в городе. Потому что ну, в селе там, или в какой-то специфической области это будет выглядеть иначе. Или, например, собака на специальной службе в качестве служебного животного. Это другой аспект. Но это будет только частный случай более общего подхода. С одной стороны, собака – друг человека. С другой стороны, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это уже немножко ближе к той теме, которой я хочу коснуться. Или, например, мужчины, когда их нужно коллективно унизить – то их сравнивают с собаками, с одной стороны. Да, это бесконечная тема и в виде плакатов и карикатур. С другой стороны, примерно те же художники на других карикатурах изображают, скажем, разочаровавшуюся в мужчинах женщину, которая заявляет что-то типа, что настоящую дружбу она получает от собаки. Дружбу, преданность, любовь и так далее. Это уже ближе к теме мужского движения. То есть женщина таким образом что-то замещает или что-то протезирует. Я сейчас поясню, в каком смысле я имею в виду слово «протезирует». Я много раз вспоминал маршала Маклюина и его подход к анализу медиасреды и изменения в сенсорном профиле человека. В широком смысле Маклюэн трактовал любой предмет или технологию как расширение некой человеческой функции. Например, одежда и дом – это расширение функции кожи. Колесо – расширение функции ноги. Электрическая схема расширение нервной системы. Оптические приборы, очки, бинокли, микроскопы, телескопы и так далее. Расширение зрительной системы. Телефон расширение звуковой системы. Ну, сейчас уже в наше время, конечно, спарены с расширением и нервной системы тоже. Ну и дальше анализировал, как вот эти новые увеличенные, чаще всего увеличенные способности человека, как они влияют на всю культуру в целом, на всю среду. Потому что человек фактически перестает быть своей прошлой ипостасией и становится каким-то новым существом, совершенно новыми возможностями. А с новыми возможностями он и ведет себя по-другому. Да? У него меняется вся логика существования, и она отражается в культуре. Это была центральная тема в исследованиях Маклюина, И Нил Посман ее продолжал. Например, помните, когда в Маугле К говорит молодому человеку, что, мол, ты слабоват, у тебя слабые когти и зубы. А рано или поздно тебе придется столкнуться с серьезными врагами, в том числе с Шерханом. И он говорит, тебе нужен железный зуб. То есть удав понимал, что вот эта железяка, которую Маугли потом нашел, она является заменой или расширением его зубов и когтей. Вот что такое нож, по сути. Когда человек смотрит на что-то в микроскоп, он опускается до уровня насекомого. А в принципе может даже опуститься и до уровня там, бактерий или одноклеточного существа. Когда человек смотрит в телескоп, он становится великаном, гигантом, размером с мифического титана, который может смотреть на Луну так, что она занимает все поле зрения. Человек, который так видит Луну, уже не тот человек, который видел ее в обычном размере. Что такое человек с собакой, с этой точки зрения? Собака представляет собой целый набор расширений, и даже перечислить все эти расширения будет отдельной задачей. И человек, который просто идет по улице с собакой, уже не есть просто человек. Он несет с собой ряд усилителей своих функций, естественных функций. И, возможно, об этом тоже стоит подумать, собака выступает и ослабляющим элементом некоторых его естественных функций. То есть в чем-то она его усиливает, в чем-то ослабляет. Но в любом случае человек с собакой – это не есть просто человек. Это, по большому счету, другая разновидность человека. Особый сорт, можно сказать, раса людей. Конечно, можно выделить характерные подрасы. Например, вы можете встретить на улице человека с очень маленькой собачкой. Такие, которые умещаются там на ладони или в дамской сумочке. Один сорт собаки. Она тоже что-то протезирует, тоже что-то расширяет и что-то ослабляет. Вопрос – что? Можно встретить среднюю собаку, а можно крупную. Или даже особые разновидности, например, так называемые бойцовые породы собак – это уже будет подраздел среди крупных собак. Все эти собаки протезируют какую-то функцию человека. Может, кто-то из вас помнит, был такой фильм, не особо известный, назывался «Спасательная капсула» или что-то в этом духе. Там почти весь сюжет происходил на космической шлюпке, которая была отстреляна от большого космического корабля после какого-то большого ЧП. И эта шлюпка была единственная, которая спаслась. Там с этим связана отдельная история детективная. И все действие фильма происходит внутри этой шлюпки. Там сложные взаимодействия, когда много людей, разных людей, случайных, собрались в одном пространстве, им нужно выживать, им нужно принимать решения. Там происходят странные вещи и даже преступления. И там был такой герой, карлик из обслуживающего персонала, у которого не было одной руки, а вместо нее была такая электромеханическая конструкция, мультитул, на которой можно было менять насадки. В какой-то момент в фильме он говорит, что он согласился на эту операцию добровольно, то есть ему отняли здоровую руку, только для того, чтобы ему повысили оплату труда. То есть с этой рукой он получил возможности на более высокооплачиваемую деятельность. На его примере хорошо видно, что с одной стороны он стал больше, чем человеком, потому что у него, например, есть там, встроенная пила и, там, или отвертка, или сварочный аппарат, или какой-нибудь гидравлические кусачки и еще много чего. С другой стороны, он стал менее человеком, потому что у него нет второй руки. Он такой киборг, гибрид между человеком и роботом. Я попробую вставить опрос прямо сюда, он должен сейчас появиться в углу. Но если не получится, или если эту возможность отменили, то точно такая возможность остается на закладке сообщества, «Комьюнити». Так что я туда все равно вставлю опрос, если здесь его не будет. Подумайте, на навскидку из нескольких главных пунктов которые приходят в голову какую часть человека расширяет или уменьшает собака список вариантов конечно небольшой список не исчерпывающий позже я хочу поговорить про это подробнее может быть даже в виде совместной записи с кем-то лучше всего конечно с кем-то у кого ну более-менее равновесный взгляд на тему собак то есть не люди, которые их любят больше, чем людей, и не те люди, которые их ненавидят и требуют их полного уничтожения. Кто-то из золотой середины. Ну, а в свободной форме можете писать комментарии. Любые комментарии, но по возможности цензурные, пожалуйста. По мере того, как количество семей да и вообще связей в реальном мире падает, оно будет падать синхронно с нарастанием количества связей в виртуальном мире. Роль собак... И животных вообще, домашних животных, для одиноких особенно людей, она, скорее всего, будет возрастать. Законы касаемо собак очень сильно различаются в разных странах и опираются на разный культурный контекст. И есть слой мифологии, который связан с собаками. В разных странах иногда собаки считаются примером и образцом прям поведения, некоторых высоких качеств, которые считаются должны быть у человека. В других странах человека сравнивают с собакой в негативном смысле, то есть признают у собак ряд характерных негативных свойств. У церкви сложное отношение к собакам, хотя официальные позиции церкви на этот счет не существует, но есть некая устоявшаяся концепция, которая, в общем-то, общение с собаками не приветствует. Хотя да, были некоторые там святые и подвижники, которые владели собаками, и вроде даже иногда их там собаки пускали в храм, хотя это вообще из ряда случай. При этом на кошек, при всех их негативных свойствах, а у кошек достаточно своих негативных свойств, на кошек этот запрет не распространялся, что интересно. Насколько я знаю, иудеям, тем, кто придерживается религиозных канонов, у них запрещается или как минимум не приветствуется заведение собаки в качестве животного для удовольствия, для развлечения только в качестве инструмента для какой-то внешней функции. То есть, если она нужна. Нужна для выполнения определенной работы, как охрана там, или еще что-то в этом духе. То есть, собака в будке на цепи, снаружи дома – окей. Собака в доме, из которой едят из одной тарелки, там, или сидит за общим столом – не окей. Вы наверняка сталкивались с людьми, которые считают животных или конкретно собак членом своей семьи. И они говорят об этом прямо. Пока, на вскидку, я только скажу, что лично я, при всем том, что у меня равновесное отношение к собакам, но мне никогда не хотелось завести собаку в городе, я вообще не понимаю собак в городе совсем. С одной стороны, я был и покусан, естественно, как и большинство людей, когда-нибудь в своей жизни. С другой стороны, будучи ребенком, я и ночевал в будке с собакой, с большой собакой. И жизнь, конечно, была бы неполной без этого опыта. Однако сильное сближение, психологическое сближение, слияние с собакой, мне кажется, скорее опасным явлением, которое сильно, негативно и незаметно влияет на психику человека, меняет человека. Человек с собакой сам становится другим человеком, он иначе видит мир, иначе видит других людей. И иначе видит собак, конечно. И это аспект, который... Я думаю, стоит учитывать всем мужчинам, которые ну, более или менее причисляют себя к Мэктау или по факту ведут такой образ жизни, и думают, что вот это некое пустое место или там, слабую сторону в себе они могут заполнить с помощью собаки. Мне кажется, это серьезной ошибкой, и это повторение того, что женщины сделали уже довольно давно. И результат, как мне кажется, так себе. Если вы когда-нибудь сталкивались с женщинами, владельцами собак, особенно не дай бог фанатичных владельцев собак то вы знаете что это женщины своеобразные в общем как то так хочется поразмышлять на эту тему так что пишите в комментарии особенно интересны были бы инсайты от людей которые были владельцами собак или сейчас являются и тем не менее понимают вот эти аспекты про которые я сейчас говорил то есть видят и оборотную сторону не только светлую сторону владения собакой но и темную сторону как эта темная сторона влияет на владельца. Как-то так. Всем пока, удачи. Если вверху есть кнопочка с опросом, то поучаствуйте, пожалуйста. Счастливо.